Это «Студия 7». С вами по-прежнему Нурлана Анарбаев, Алтен Камчиев и Агуль Курманова. И новость «Нонсенс». Позвольте зачитать. Давай. Депутат Джугур О. О.Домшенко. Цитирую. «Избиратели говорят нехорошие слова про состояние дорог в Бишкеке. Делится с нами Аки Пресс». Как фамилия этого депутата? Думшенко. Мне кажется, этому депутату имеет смысл принять участие в программе «Битва экстрасенсов». Такие нереальные вещи говорит. свет на многое прям, да, все рассказал. Не, ну, кстати, это не совсем правда. Вот не все же говорят прям нехорошие слова. Давайте все-таки посмотрим, что думают на этот счет сами горожане. Какое ваше мнение о состоянии наших дорог? Не, ну сейчас нормально стали что-то делать, то там, то там. Ну, я думаю, что их нужно немножко подремонтировать. Отличные дороги. Современные, модернизированные. По нашим дорогам невозможно ездить. Везде убитые дороги. Я думаю, стремные у нас дороги. Отвратительно. Еще вот такой. Извините, пожалуйста. А у меня новости из категории «Удивительное» рядом. Валей. Читаю. Узбекистан будет производить планшеты. Планшеты будут производиться совместным узбекско-индийским предприятием. И вот мы видим на фотографии того самого узбека-индуса, который держит в руках тот самый планшет. Теперь планшет будет называться «Ойпад». А вот в следующей нашей рубрике я бы дала название «Ох уж эта пенсия». В Дейском районе пенсионер вырастил в огороде 263 куста опиумного мака, Ух ты. Вот так. Откуда эта новость? Прям с доски почета какой-то? С На самом деле, нарушитель задержан. Примерный вес изъятых кустов составил 8 килограммов. 270 граммов это делится с нами радостью, акипресс Ну, не знаю, кто там с тобой это делится. Видимо, пенсионер ни с кем не хотел делиться этой радостью. Не, ну на самом деле вы же не знаете всех деталей, правильно? Ну, вообще Он все-таки пенсионер. Пенсии, сами знаете, какие у нас. А вот в то же самое время в европейских странах, и чтобы не ошибиться, в европейской медицине ОПИ подвергается переработке для излечения алкалоидов и изготовления более утоляющих, успокаивающих, противосудорожных и снотворных средств, кроме того, и при желудочных заболеваниях. Слушайте, а ведь действительно, может, дедуля просто самолечением занимался? Пойду-ка я полечусь, что ли? Ну, вообще, на самом деле, в пищевой промышленности семена мака используются, правильно? Булочки посыпают. Просто булочек решил напечь, да? Раскнули в нем кулинар такой, до 76 лет вдруг. В общем, милицейский произвол по-другому не назовешь. Давайте пожелаем пенсионеру... Крепкого здоровья и успехов. И веселой старости. <свес> <свес> а у меня, друзья мои, горячая новость. Может быть, жидкая? <свес> Сейчас увидишь. На пересечении улиц Ибраимова и Кулатова прорвало водопровод. Мощная струя воды, сбив крышку люка, поднялась на несколько метров, затруднив движение транспорта. <свес> у меня есть видео. Больше всех пострадал хозяин ближайшей автомойки. Тут за одну машину 200 сомов платят, а здесь, он, получается, бесплатно проехал и не только кузов помыл, а еще и снизу. подзон снизу. Под да Нет же, вы вообще о чем? Вы же видео с самого начала не смотрели. Давайте с самого начала посмотрим. А давайте? Давайте. Вот Эприл О'Нил как раз по Кулату передвигалась, а там, короче, шредер как раз на Ибраима вылетает, а там же односторонние. Ну вот они, короче, решили срезать и там через люк, короче. Понимаешь? Продолжим. Продолжим. Да, давай лучше через продолжим. Через некоторое время люк закрыли проезжающие мимо работники мэрии Бишкека. А, точно! Тут же мэрия замешана. Вспомнили, как при Наримане Телееве фонтаны строили? И решили такую свою бюджетную версию предложить. Я думаю, что на самом деле это совпадение. Но в мэрии тоже нормально люди работают. Среагировали, приехали, вовремя закрыли. Я, ну, приезжают такие на работу и, и мокрые. А их спрашивают, а чего вы мокрые? А никогда давай эту историю в захлеб рассказывать. Да, вечно, да, черепашки ниндзя напакосят, а сотрудники мэри все разгребают, да. <свят> угу. Ну,рлан, тебе срочно надо отключить кабельное. Ну и, пожалуй, заключительная на сегодня новость об этой стороной, которую мы просто не могли. В поле зрения наши любимые сотрудники ДПС. У сотрудников ДПС осталось 24 радара. 24! <свят> <свят> <свят> Ура! <Аккуратно! свят> Я очень ужас! Да! да. Yes. Да ты, да слушай. Значит, Начальник ДПС МВД Таланбек Исаев запретил своим подчиненным использовать радары «Сокол» и «Беркут» для фиксации превышения скорости транспортных средств. По его словам, теперь сотрудники ДПС должны использовать только радары марки «Визирь». Радары «Визирь» фиксируют еще и фотофиксатор. У старых радаров такой функции не было, и водители часто жаловались на это. О, то есть... Нас все это время обманывали, получается. Да, получается, теперь не будет такой ситуации Вы превысили скорость. Это не моя это скорость. Ну как не ваша? Вот же тут вот летите, 100 километров в час. Где? Извините, удачной дороги. Не, я просто сейчас ближайшему сотруднику ДПС подъеду и скажу: вот верните мне все штрафы. Хотя да. Это уже не Феном своим что ли? Феном. Раз осталось всего 24 радара, то у Таланбека и Сайева работа стала гораздо легче. Да вышел проект с 21, 22, 23, 24, о, все на месте. Слушай, А мне кажется, наоборот, эти все фотофиксаторы будут отвлекать ДПСников от их основной работы. Они будут говорить, о, тормози, тормози. Слушай, бы, сфотой меня с этим праздником. На фоне, блядь. На фоне, я не знаю, А в Инстаграме сколько фоток появится этих сотрудников ДПС в клубах, в туалете? Смотри. Ну это мне кажется такая же ситуация как раньше с э, телефонами, помните, были у всех обычные телефоны, потом появились телефоны с фотокамерами и обычные вышли из моды. Ну да. уже такие, не в теме. Значит можно надеяться, что в очень скором времени появятся радары с wi и с блютузом. интересно старые радары делать-то? Ну как куда? Старые бабушкам или И левцом на первом этаже. Увидимся после рекламы.